Едем Вонь ужасная! Чтобы на куяльнике в Одессе оздоравливаться, надо быть здоровым человеком. Тенька почти нигде нет. Ужасная, вонит грязи. У куяльника самого воды по колодку От соли все начинает печь. Ну, в общем, честно говоря, ужасно. И добраться сюда очень сложно, если не своим транспортом или такси. Общественным транспортом очень трудно доехать. Короче, кошмар.